Всем женщинам все стих посвящаю. Если быть честным, я всех вас желаю. Сначала поздравить, потом приласкать. Тема такая, не все мне выполнять. Здоровье, во-первых, вам я желаю. За это, конечно, часто я выпиваю. Не думайте вовсе, я не алкаш. Милые дамы, я полностью ваш. С той же чудесной вам красоты, с которой не сравнятся любые цветы. А будет здоровье, и остальное все будет. И денежка в пачка пусть вам прибудет. Не знаю, что бы еще пожелать. А, во. Успешными во всех начинаниях стать. И дальше своей красотой радуйте нас, чтобы мы получали моральный экстаз. Там, подписывайтесь, там, лайк, там всякое такое. Там. Если понравилось это видео, то три лайка, и я продолжу говорить стихи на камеру. Иди домой, ракет, долбанный. Да по-любому. Вот так вот. Всем женщинам сей стих я посвящаю. Если быть честным, то всех вас желаю. Не, бред какой-то. Вот так. Всем женщинам сей стих, я посвящаю. Если быть честным, я всех вас желаю. Не-не-не-не-не-не. О! Женщинам сей стих я... Всем женщинам сей стих я посвящаю, если быть честным, то я идиот в данном виде какой-то, хрень полнейшая, не будем это делать, не будем это использовать. О!